Так, добрый день, добрый день, мы теперь и в прямом эфире, и в кривом эфире, везде, значит, наша сегодняшняя встреча будет посвящена теме Эд время благоволения Всевышнего, а время желаний, время исполнения желаний, и Самое нужно начинать с простого. Что такое трацион? Если бы мы хотели объяснить это ребенку, мы бы сказали, что это время, когда наши желания исполняются. Это время исполнения желаний. А он простой ответ, он как бы дает нам над чем подумать, но если мы его полностью примем, он будет неверный на самом деле. Потому что если мы говорим, что... А урок посвящен Лилу Нишамот, Артур, Давид, Бен Аарон, Андижан, Вейшай, Бен Лазар, Валентина, Бат Зе Зара Хьё. Так вот, когда мы говорим, что наши желания исполняются, мы попросили Всевышнего, и вот он, у него был какой-то свой план. А после того, как мы его попросили, он взял и передумал. Такого, как вильянский Гаон, например, говорит, что не дай бог так думать. Всевышний никогда ничего не передумывает. И если он что-то дает человеку, когда попадает в такую ситуацию, эта ситуация содержит сразу все. И наказание его, и даже та часть, чего он хочет. Просто это, условно говоря, я люблю сравнивать, почему-то все метафоры делать с многоэтажным домом. То есть, если человек... Хочет, предположим, ну, я не знаю, яблоко он хочет. И вот ему говорит Всевышний, иди в дом такой-то, и найдешь там яблоко. Он приходит на первый этаж, яблока нет. И возвращается говорит, Всевышний, там яблоко нет. Он говорит, ну пройди даже, он идет на второй, ну и где-то он на каком-то этаже это яблоко находит в итоге. Яблоко было там всегда. Это не значит, что вот он первый раз пошел, его а там не было. Он был, он просто до него не дошел. Так вот, давайте ответим посложнее, что же такое этот рацион. Время исполнения желаний. В Зааре, в главе Харима, вот написано, сказал Рабиаба, «Есть времена у святого благословенного, в которых находим мы благоволение. Находим мы благословение и исполнение просьб. А иногда не находим мы желаемого и не удостаиваемся благословений. И суды тяжелые пробуждаются в мире, а иногда суд подвешен». «Суд подвешен» – это означает, что он еще не определен. Не определено для человека, как это будет. И приди и посмотри, есть в году времена, в которых есть благоволение, есть времена, в которых нет благоволения, и есть времена, когда суд подвешен. Так вот, что происходит с человеком, когда его желание исполняется, этот рацион? В этот рацион, молитва, просьба человека достигает того уровня, на котором в этом духовном уровне Всевышний разместил его исполнение желаний. То есть на самом деле это желание уже... Исполнены для него, он постановил, чтобы оно исполнилось. Но человек должен что-то изменить и подняться до этого уровня. Если на языке кабалы на языке сферот, этот а, рацион свет трех сферот кетер, хахма и дина начинают светить в душу человека. И кетер светит в Ехида да нишама, в самую верхнюю точку нашей души. Хахма светит хая, да нишама, в нишама, да нишама то есть три самых верхних уровней нашей души. И от этого света, который посылает Всевышний, наша душа приобретает новую силу. То есть до этого почему мы не получали то, что мы хотели, почему мы не получали ответы на нашу молитву? Потому что наша душа еще не обладала той силой. То есть, давайте простым языком говорить: когда человек может попросить так, что ему не дали, а может попросить так, что ему дали. Да, это как бы зависит от силы слов. Причем будет он просить ровно теми же самыми словами. Но э, ту силу, в которой он складывает слова, она отвечает. Это даже не с, не в примере с духовным мирами, это в примере с обычными нашими бытовыми просьбами. Так бывает. Так вот, когда наступает этот рацион, эти три сферот светят в каждую из трех высших частей души и наделяют ее особой силой, чтобы Всевышний ответил на, это, на эту просьбу. Это еще одно объяснение, что такое рацион. Теперь давайте посмотрим, что такое рацион. Желание. Рацион имеет сорок 346. Вот. Да, 346 и это сумма 184, 121 и 41. Да, Нет, почему? Рацион 296 и 50 всего 346. Может, и оно 15? состоит из, я же вам говорю, что три сферо отсветят. Это число разделили, условно говоря, на три трупы. Итак, вот первое 184. Есть такое понятие в кабале рибуа ребо это, знаете, или... да. если знаете, ну, если кто не знает, быстро расскажу. А, мо можно записать имя. То есть у нас имя, например, четырех букв, состоит из четырех букв. И первый мы записываем в столбик. первый это одна буква. А, да, ну вот, допустим. А, да, сейчас возьму. Я буду по-русски писать, чтобы чтобы не писать святое имя. Ну давайте вот тут. То есть он у нас есть... Мы знаем святое имя Ютки в Кей. Теперь Либора это будет выглядеть вот так. Сначала мы пишем первую букву. Потом мы пишем первую и вторую. Потом мы первую, вторую и третью. И потом мы пишем. Ну, то есть вы поняли, вот такой квадратик получается вот оно так получается, это означает что? что Всевышний на каждом этапе спуская свое желание к нам, он прибавляет еще больше, сначала был чуть-чуть потом больше, потом больше, потом еще больше соответственно это гематрия 184 имеет ребо. Рибо слово добро, тоф, имеет гематрию 41 то есть Всевышний, Всевышний дает нам добро но не просто добро, а дает он нам вот какое добро. Если мы каждую букву возведем в квадрат, перемножим у себя тет, ваф, бет, то 9 умножим на 9, 6 на 6, 2 на 2, получаем добро в квадрате. То есть, когда Всевышний благоволит, помимо того, что он нам просто дает, он дает это в квадрате, еще больше он нам это дает. Так вот, мы знаем, что м -м, вообще откуда взялось понятие термин самый аттракцион, это 69 глава ти которую мы читаем в Шаббат, когда говорится «А я, молитва моя тебе, Ашем, во время благоволения, Боже, в великой милости ответь мне, ответь мне». Так вот. Там как раз и на иврите это так и звучит, «Воанни Тефилотели Ха Ашем Эт Рацон Элоким Беров Хаздеха». Мне Иссахар говорит так, книга «Мне Иссахар» говорит так, что есть ангелы, которые а, предназначены для принятия молитвы и поднятия наверх к престолу славы. Так всегда каждый день, когда мы читаем молитву, рядом стоит ангел, забирает эту молитву, относит наверх, либо не относит наверх, это я потом расскажу. Но! Во время это рацион, нам не нужен ангел вообще. Здесь это э, как всевышний работает не через секретарей, а напрямую слушает нас. Поэтому молитва в это время, которое это рацион называется, это рацион время благоволи, оно доходит быстрее. Так вот, э, поэтому и написано в по сути Вани, они тефилати лиха. А я и молитва, моя тебе не ангелу я отдаю, чтобы он ее передал, а сразу я тебе ее отдаю. Так, значит, куда несет ангел? А, несет он к Всевышнему. Дальше что происходит с нашей молитвой? Наша молитва, если Всевышний утверждает ее, хочет исполнить, он передает ее в Хейхал Ратсон. Это чертог желания. Значит, в Заре, вы, наверное, тоже знаете, описывается, что есть на небесах семь чертогов и на самом деле четырнадцать семь мужских и семь женских там есть женский, М? женский. М? Отдельно женский. женский отдельный там даже в ЗАРе написано что раби шимон говорит что ни один мужчина туда не, не, не заходил в, в женские чертоги там, там все строго так вот давайте приведем значит в зааре глава шлах вот эти семь чертогов значит первый самый нижний это ливнат сапир он соответствует сфере Есот. Следующий Эдсам Ашамаем. Потом Эдсам Ашамаем, значит, Ливнат Сапир, сапфировый кирпич. Он считается, что под ногами Всевышнего лежит подножие в виде сапфирового кирпича. Следующий Эдсам Ашамаем это суть небес. Потом Нога, сияние. Потом Аава, любовь. Потом Схуд, заслуга. Потом рацион желание. И потом кодышка даши. Это мужские чертоги, им соответствуют женские чертоги, и они названы по э, именам праведных женщин. А, значит, ну, самый низший э, чертог он э, назван по имени Батия. Бати это мальчика Моше, а, потом э, Серах, э, Бат Ашер – это дочь, внучка Якова, которая дожила до дней исхода из Египта. Потом идет Йохевит мать Моше, четвертый Хехал – это двоера пророчица. Потом пятый это Хана. Мать Пророка Шмель, шестой, шестой дворец, который у мужчина называется Рацион, у женщин называется Эстер. Там, это дворец царицы Эстер. И седьмой дворец содержит в себе четыре дворца это Сара, Рив, Карахель Так вот, кто, говорит, кто находится в Хихале, в котором, из которого выходит исполнение всех желаний? Это души тех, кто при жизни судил других ликов всегда в хорошую сторону. А интересно, и там же находится Авраама Вину, там находится Авраам Ицхак Яков и 12 начальников колен. И самое интересное, что а что у нас находится в шестом, в седьмом, в пятом чертоге, в пятом до предшествующей? Ведь же у нас нам интересно знать, что если наше желание поднимается, то что же ему? препятствия, да, ну, даже, ну, это не препятствия, святой двор. Но что его первое встречает заслуга? А встречает его это чертог сход заслуга. И там находится и Чува, которые умерли после чувы сразу. А, смысл в чем, как я вижу в этом, что Баль Чува, он сделал чуву, у него появилось острое, у него появилось желание исполнять всю тору, он, он, он раскаялся, но при этом он умер. И желание его не исполнилось и вот он стоит и не мешает как раз таки а помогает ее поднять потому что ну, сами вы знаете да если э, у, у, у вас что-то не получилось то хоть пускай кто-то другой у другого получится обычно так люди ну, может есть какие-то злодеи но обычно люди стараются если понимают другого если человек не исполнен у него не исполняется желание и он сам был в такой же ситуации он всегда поможет другому так вот заслуга, вот этот чертог заслуга, он предшествует чертогу желания. Так вот, у этого дворца в... есть 15 ключей, 15 ключей, которые называются ваяциф, ванахон, вакаян, ваишар, вагу, хавив <с Beautiful> и, и так далее. Их, и вот вы обратите внимание, что «ва, вав, ваф вав, они будут 15 штук. Ну, все слова, начинающиеся на ВАВ, они… Э, ВАВ, он вообще как ключик. И это да, и это союз, Да. и ВАВ, оно еще как сам ключ, он так выглядит, как ключик, как крючок, да. Так это 15 ключей. И соответственно Рошаш говорит нам, что человек, который молится с надлежащей Это дворец желаний. Это дворец желаний, да. Почему? То есть у Рошашева Рязаля, когда они описывают утренние молитвы, они Аризаль начинает говорить такую вещь: что когда человек начинает читать кадиш после псухи до да земра, он, как бы если у него есть надлежащий Кавана, то душа его способна дотянуться до первого чертога. Если он читает с надлежащей каваной уже дальше Эль Бару дольдеа, то он поднимается на второй, и как раз-таки шестой, шестой дворец соответствует словам начала третьего благословения, благословения после Шма, которое. Ну, не читают, но э, я сейчас попозже это, отвечу на этот вопрос. Так вот, э, что значит это ключи от желания? Означает это, какое наше желание должно быть. То есть, если наше желание истинно, несомненно, незыблемо, вечно, правдиво, верно, возлюбленно, красиво, желанно, приятно, грозно, величественно, установлено, принято, хорошо и прекрасно, то оно открывает этот дверь. Да. Так вот, я дальше потом расскажу, как, может быть, не в полной мере, но сделать свое желание хотя бы приблизить к этим, вот, э, к этим 15 ключикам. То есть подобрать, есть, знаете, как э, про, про сгулот, вы знаете, почему сгулот э, помогают, а исполнение заповеди не всегда помогает. Почему человек хочет э, делать сгулот, а заповеди он не хочет делать? Знаете же, да? Почему? Потому что на заповеди есть яцерара, Есть заповедь, и соответствующий к заповеди есть ецерара, и он мешает. Нужно э, дать сдаку, он мешает. Нужно там торпеть, он мешает. Нужно что, он мешает. А сгула, на ну, него нет, нет, нет тори сгулот, на самом деле, вот прям вот как делай сгулот, да. такого нет. На сгулот нет е ему абсолютно е все равно да, до них. И поэтому человек очень легко их делает, ему приятно их делать на самом деле. Так вот, у меня есть, значит, 15 ключей, и их очень тяжело, их тяжело на самом деле, чтобы мое желание было вот такое. Но у нас есть сгулот, отмычка, и я вам ее потом расскажу. Давайте теперь перечислим. то есть мы более-менее поняли, что такое время желания, откуда эти желания приходят. Мы уже теперь знаем, что Всевышний, он изначально исполняет наше желание, просто мы еще не пришли для того, чтобы забрать это желание. Так когда это время? На самом деле этого времени очень много. И, видимо, у каждого из этого времени своя сила. Но если вы начнете искать по всем источникам, там, этот рацион, то больше всего вам выдаст ссылок на... Минху шабат. Значит, Минха Шаббата – это время, итрацион. Почему? Нет, сейчас я объясню, почему. Минха – это время перед наступлением темноты и наступлением Йом Решон. В Йом Решон Всевышний начал творить мир. И если мы представим, как будто бы представим, на самом деле это не так, что э, вот я задумал что-то делать, я перед этим прежде всего сяду, пойму, что я должен делать, захочу что-то, а после этого я начинаю реализовывать то, что я захочу. Так вот, в Минху Шаббат, как бы еще до первого дня, получается, все творение, когда еще не было никакого творения, оно все было Шаббат. И вот этот вот момент, когда Всевышний задумал творить мир, это точка, в которой собрались все желания, которые были, будут, всего мира желания собрались. И он, мы же сказали, что Всевышний исполняет все желания, мы просто их не получаем. Так вот, он начал эти желания реализовывать в первый день. И вот это вот состояние отразилось на времени Минха Шабата. То есть в это время самое благоприятное время для просьб. Да. Дома, естественно. Вот смотрите, следующее, вот когда я буду перечислять другие, там будет э этот рацион во время общественной молитвы. И мы должны будем понять, а что же общественная молитва значит, что я должен присутствовать Плют на молитве, или я просто узнаю, когда общину молитва, я расскажу поподробнее. Так вот. Значит, смотрите, когда мы в Минху Шаббат, мы читаем Тору, так? Да. А Тору мы читаем какую? Главу, которая уже будет да. следующая. То есть это, по сути дела, в этой чтении... И я забегаю вперед, я хотел про Любавича Хереби тут рассказать, но смысл такой, что именно в чтении Торы это и есть как раз-таки самое максимальное раскрытие Трацона время благоволения почему потому что еще шаббат а мы уже как бы планируем и желаем следующую неделю подождите сами просьбы мы не произносим но мы в этот момент приобретаем силу смотрите например гниль сахар когда объясняет, что такое трацион он очень просто объясняет: когда человек что-то сказал и это исполнилось он сам того не знал, он попал в этот рацион. Поэтому, правда, варианты есть очень много минусов, я о них расскажу, но смысл-то в том, что даже, во-первых, мы просить не можем, но мы можем давать хорошие пожелания. Конечно, мы можем здоровье пожелать. Мы же Мишебер читаем? Читаем, естественно. Соответственно, вот просьбы, там, дай Всевышний мне там что-то, да, не просим, но когда мы желаем, добрые пожелания это тоже слова которые попадая в этот рацион они э, исполняются а себе можно желать? смотрите давайте вы выучим вот откуда почему можно иначе выучим от обратного есть в зале такая вещь что когда человек проклинает сам себя значит когда в общем у каждого человека за ним приз представлен определенный субъект и он ждет когда человек проклянет себя он это сразу записывает и возносится, и собирает 70 ангелов, и представляет им это как доказательство, и 70 ангелов осуждают этого человека и наказывают его тем, чем человек сам себя пробовал. Так вот, если у нас у человека э, плохие слова исполняются на самого себя, тем более они могут исполниться хорошие. Тут главное не перестараться, на самом деле, нужно действительно, если уж желать, то оно должно быть ваяцив, винахон, такие вещи, так вот, а, Минха, Шад, есть, значит, книга, а, сейчас скажу как она называется, Топухей Захаф и Масхиот Кесов, так там говорится другое, что самые сильные, золотые яблоки и серебряные эти, масхиот. «Топухей и Масхиот Кесов, Топухей ну, <связь> нет, это ну, потом выясним. Так вот, он говорит, что самое благоприятное время это 9 часа 9 <связь> месяца 9 года Ювеля. А, 9 месяца 9 дня, Двадцать да, 9 час. час 9 дня 9 месяца 9 года, года счета Ювеля. Четыре девятки. да, так а, почему, потому что девять это э, сфера хохма, э, она девятая, если мы будем считать снизу вверх, то есть сфера хохма будет девятая, и она э, ближе всего к источнику кетер, и э, особенность сферы хохма в чем, что все, что она получила, она все тут же отдала, то есть это как труба, нет нигде никакого вместилища, куда она себе что-то от, захватывает. И э, сфера Хахмат дает все. И дальше уже там есть гвура, которая ограничивает. Она может вообще перекрыть изобилие от Всевышнего. Но вот в это время, э, в самое благоприятное время, если человек родился в это время, то будет вообще хорошо. Вот, <силен> и как раз таки в девятый час у нас у... Пророк ильяву он получил ответ от всевышнего вот и э, э, что у нас еще так вот шаббат вот вы заметили он общий для всех абсолютно да и э, каждый может желать э, добрые пожелания но есть у нас такое понятие я его хочу сразу вести это персональный отрацон когда вот как в анекдоте везде Суббота, у меня 4, да? Вот это да, здесь наоборот, везде четверг, у меня суббота. Так, значит, написано в Каэле, царь Шламо пишет, «Сказал я в сердце своем, давай испытаю себя веселье, весельем и познаю благо». И гематрия слов «в сердце своем испытаю себя весельем» равно 702 шаббата. Так вот, значит, если испытываю я себя, испытываю я веселье, у меня персональный шаббат, как в анекдоте, да, только там вокруг шаббата у меня четверг, а здесь везде четверг у меня шабат. Вот. И э, здесь таким образом э, я это рассказывал, может быть, он э, в случае ограничится анекдотом, когда пришел к Большентову человек, у него он очень нуждался, были какие-то проблемы, и он сказал, что э, на парнусу есть святое имя Хет Тав это образуется оно из последних букв Потехат Едеха. И это же слово и будешь ты веселиться. Тоже такое, это, это в дворим, по-моему, она написано. В Аита Ахсамеах. В Аита тоже последний такой же. И мы говорим, что если это порносад, то и Аита Ахсаме быть веселым это тоже сгула для решения твоих проблем. Он говорит, чего мне радоваться, если мне есть нечего, все плохо. Он говорит, а чего не сделаешь ради пропитания так значит персональный это это одно из что человек когда рад Значит, смотрите есть у нас в теле написано внезапный страх до всевышний защитит тебя от внезапного страха есть такое если есть внезапный страх есть внезапное веселье когда человек испытывает Внезапно веселье, это и есть вот его персональный этрацион. Нужно тут же просить чего-то хорошего или желать кому-то чего-то хорошего. Но, на самом деле, таких персональных этрацион очень много. Я их всех перечислю. И вот, значит, есть был такой раф Ишая Ашер Зелек Маргелиот, он жил 150 лет назад, и он изучал Заар и книги Рашаша, и по ним составил список из 17 этрационов. Не знаю, почему 17, реально их больше. 17 это кто? 17, богатство. я это как я думаю, тоф, тоф, добро имеет Бог, ематрис 17. Богатство. Ошер вряд ли. Богатство 17, 8 это... Ну, может быть, но в юдаизме это я, вообще, я, я, я, я этого не, не знаю. Что? А, ну, запишем так. Итак, первое, он говорит, он почему-то не приводит минку Шаббата. Он не приводит этот, этот рацион, но он приводит мусов Шаббат. Мусов Шабат и объясняет это он таким образом. Во время, у нас есть шаббат шабатон это Емкий пор. И в мусов у нас приносился хатат из козла и белела красная нить. Почему? То есть это был этот рацион. Если Всевышний принимал чугу от народа Израиля, то. Он давал видимый знак. Так весь мусор любого Шабата он считает, нашел себе отпечаток от этих действий, когда приносился к хатат в виде козла. Следующее, он приводит это полночь. Полночь Хацот Лайла, он говорит, что в это время Всевышний спускается через 180, 180 миров, спускается в а и там он занимается с праведниками. То есть он максимально близок в этот момент, в полночь он Ближе всего к этому миру. Это персонально. Это не персонально. В общем, полночь у нас у всех одинаковая, на самом деле. Что у вас, что у меня будет. Если мы в одном месте будем находиться, у нас будет полночь в одно время. Так вот. Э, Аризаль. А, а, ну так э, это вы знаете, наверное, в трактате «Брахот», вы, вы знаете, у царя Давида лежала висела скрипка над ароматом, ну, или скрип, кинор современная скрипка, какой-то струнный инструмент, который висел над его кровати, когда в полночь в земле Израиля поднимался северный ветер. Этот северный ветер дул в эту скрипку, и она начинала гудеть, он просыпался. Вот. А в трактате «Евамот» объясняют, почему чего он вообще будильник себе ставил. В трактате «Евамот» говорится, что так как в полночь были убиты первенцы Египта, то это и это привело к тому, что евреи стали свободными. То именно полночь это есть тот самый это рацион и Давид каждый раз его ждал эту полночь полночь это по многим источникам это время благоприятное для того чтобы сделать шуву, причем не просто сделать шуву, но еще попросить за кого-то чтобы они э, сделали шуву вот, историю это я тоже расскажу вот самая известная история наверное вот, только как бы это рацион, но он как бы со знаком минус что раби Эльеза, по-моему, у него ему досаждали люди какие-то... А, с Сдукин ему досаждал. И он знал, что если... есть, спец... есть время, когда Всевышний гневается. И в это время, у эту ночью, и в это время у петуха белеет гребень. Он взял петуха всю ночь, проснул, уснул, понял, что он проспал это время и понял, что Всевышний не желает... А... Чтобы он знал. Чтобы... Чтобы... не он был... Чтобы... Он... Что бы он сделал, он чтобы не проклял. Так вот, следующее за полночью идет время лота шахар это последняя часть 3 последняя часть 100 часть третьей стражи ночи за 72 минуты до восхода солнца порезали это наступает алота шаха и значит в трактате бракот мы знаем об этом там нам дается намек сказал раби Елеза, есть три стражи ночью. В первую стражу ревет осел, во вторую лают собаки, а в третью ребенок кормится от груди матери и матери и жена беседуют с мужем. Значит, осел ⁇ это у нас клипа Ишмаэль. В первую часть ночи властвуют клипот, связанные с обманом, грабежом, потому что Ишмаэль ⁇ это обман, грабеж, разбой. Во вторую лают собаки, собака ⁇ это амалек. Это во вторую ночь Все всяклепот связан с убийством, со злобой, и с беспричинной ненавистью какой-то. А в третью ребенок кормится от груди матери. А ребенок ⁇ это народ Израиля, потому что он называется ⁇ это первенец мой ⁇ И Израиль ⁇ это первенец, а Всевышний ⁇ это мать, он его кормит в это. А в другой ⁇ это жена разговаривает с мужем. Это в Талмуде так называют супружескую близость. То есть ее замаскировали таким образом, что они беседуют. Как бы. И это близость, когда Всевышний – это муж, а народ кнесет Исраэль – это жена, когда он максимально приблизился к нему. Так вот, это как раз-таки третья стража, время Аллата Шахар. <coughs> Дальше э, по у нас четвертый этрацион это утро. Утро э, – это на сегодня. Во-первых, написано в теле Бабокер Тишмакули, утром услышь голос мой. Мы говорим, а во-вторых, значит, во многих источниках, в Челмедрашах и в трактате Санедрин говорится, что во время восхода Солнца Всевышний гневается. Давайте зададим вопрос, а зачем мы будем что-то просить у него под горячую руку попадать, если он гневается? Тут как бы нелогично. В Зааре, в Медрашах, в Санедре говорится таким образом, что когда восходит солнце, Всевышний гневается, потому что все цари мира встают, падают перед солнцем на колени и кладут перед ним свои короны. А в это время не кланяются Всевышнему, и Всевышний на это гневается. Поэтому в это время он посылает очень тяжкие суды. Но все вы знаете, если у кого-то есть несколько детей, что на фоне безобразного ребенка, даже если один сидит и ничего плохого не делает, он уже идеальный ребенок становится. Так вот, если все другие поклоняются Солнцу, делают какие-то, то в это время достаточно хотя бы начать читать молитву в Атикин, да, ну, раннюю молитву, то мы уже будем на этом фоне выглядеть очень хорошо. И для нас это действительно будет благоприятное время. Утро именно восход Солнца. Восход, ну, нецахамавка в календаре, посмотрите. Вот. Через 70 минут после -Шиха. Да. Ну, это Алота шахар Это Алота Шахар это реально хороший знак. А в Мец, когда восход солнца, там кто ведет себя плохо, получает плохо. Кто ведет себя, даже если не плохо уже ведется, уже что-то может получить от Всевышнего. Следующий, пятый, это общественная молитва. В трактате Брахот написано, прям так и написано. Когда время благоволения, когда это рацион. И говорится, в то время, когда община молится. То есть, если мы знаем, что в это время наша община молится, даже если мы не с ней, то это время для того, чтобы присоединить свою молитву к молитве общины, и она быстрее поднимется, чем наши собственные. То есть, как бы, ну все мы знаем коллективные письма, их читают. Даже если мы, но ну, если мы, ну, мы должны знать, что нам позвонил кто-то или там крикнул из окна. То что... лежим в интернете, можно узнать. Время да. Вот или да, расписание есть посмотреть, то есть если человек не молится в общине, он должен хотя бы приравнять это время, когда община молится. Следующее это время молитвы шепотом, то есть та молитва, которой молилась хана, и эта молитва благоприятна для того, чтобы молиться о детях, о благополучии детей. Хана, слово хана это нотарикон слов хала, это отделение хал, потом значит, неда, это погружение, и э, э, адлакат нерот, это зажигание свечей. То есть это три заповеди, которые возложены на женщин, и заслуга этих заповедей берется и пробуждает персональный рацион. То есть если женщина, естественно, не соблюдает эти заповеди, то она не сможет пробудить этот рацион для себя То есть здесь нужно вот это условие значит отделять халу находиться в чистоте семейные отношения в частоте и зажигать свечи перед шабатом причем в зажигании свечей перед шабатом входит вообще подготовка дома к шабату это не просто зажечь свечи Смотрите, если вы два шабат подряд, лучше три, это делали, вы уже в, а, приобрели хазаку в этой заповеди. Если вы через на четвертый прервались, то вам опять нужно еще три восстановить, чтобы опять получить какую-то заслугу. Так, это еле шепотом. Ну вот когда вы наедине молитесь, молитва шепотом. И это, да. Дальше, следующий это нефилатопаем. Когда мы в Тахануне делаем нефилатопаем, и э, в Зааре и у многих мудрецов написано, что человек, если он сделает это с надлежащей кваной, то как бы он умирает во время нефилатопаем, возносится к престолу славы Всевышнего, там он может попросить у него все что угодно и возвращается обратно уже с обновленными силами. Так работает нефилотопаем. Если просто человек облокотил голову и ну, закрыл глаза, это не сработает на самом деле. Нефилотопаем это я не знаю. Я... Это во время таханун обычно вот так вот читает молитву. Таня, вы прочитали таханун, потом, потом, потом нефилотопаем, потом вы поднялись, сказали, что мир срали. Э, а Потом Рейну, Или, может быть, у вас другой мусор? Надо посмотреть, как у вас, я потому что как бы не знаю, как у вас. Следующее, следующее время это вынос свитка Тора. Вынос свитка Тор, во время, когда выносится свиток Тор в общении, открываются врата небес, и мы можем в эту. Щель приоткрытую донести свою просьбу. И э, сейчас я вот чуть попозже. На Да. когда Да, когда открыли, когда человек еще стоит, что брих мой, вот это, из ара. Стих, вот это время, как раз таки. Да, это рацом. А, но. Есть такое мнение, я попозже Найтану у меня записано, кто -то сказал, что если вообще нет свитка Торы, то для этой общины вообще нет это рацион в молитвах вообще никаких. То есть они есть в полночь, они есть там частные, но вот именно от общественных пользы никакой нет. И поэтому нужно обязательно иметь свиток Тора. Следующее это время молитвы праведников. То есть если мы знаем, что какой-то человек праведный, лучше попасть к нему на молитву чтобы э, присоединиться значит смотрите сейчас скажу э, так есть два вида праведников есть два вида праведников первые вид праведников который знает когда это рацион и молится только в этот рацион а есть те которые способны создать его в любое время Соответственно, в любом, нам не важно, какой он праведник На самом деле, первого вида или второго Если он знает, когда это рацион Он молится, и мы с ним молимся Если он способен сам создать его Мы тоже с ним будем молиться И у нас, для нас это тоже будет, это рацион Так, значит, следующее Здесь следующая интересная вещь Рошаш говорит, что этот рацион, это просто молитва Минха на самом деле, по Аризалю, время Минхи, будничный Минхи, не не это время тяжких судов. То есть, когда уже э, Всевышний определил на новый день постановление, кому тяжелый, кому легкий, и ангелы уже готовятся их исполнять. И говорят как раз-таки, что если минх это вот время, когда вынесение донесение до ангелов этих приговоров, а после того, как заходит солнце, нельзя до полуночи... Изучать Тору, письменную Тору, нельзя давать вдоху. Для того, чтобы не разозлить ангелов еще больше. То есть ангелы готовились, у них уже все готово, и, и мы им все портим, они могут обидеться из-за этого. Вечером нельзя письменную Тору. Вот, нет, протеилин на самом деле спор. Есть несколько, много серьезных а по поводу письменных, то есть нельзя учить письменную тору. Потому что письменная Тора объясню. Письменная тора дана в аспекте гвура, в аспекте строгости. То есть как бы принудил Всевышний, поставил евреев под горой и сказал, либо принимайте, либо умирайте. Поэтому письменная тора она в аспекте гвура. А если время ночное, начало ночи, темное время суток, это исполнение тяжелых приговоров, мы будем только давать силу этим тяжелым приговорам, изучая письменную тору. Поэтому нам нужно изучать... Устную Тору. Устная Тора связана она с ароматным вином, кхэссет. Если простое гвура – это простое вино, опьяняющее, тяжелое, то устная Тора – это легкое вино, оно веселит, ароматное. Возможно. Ну, такая нам сейчас это не про вино важно, а про то, что… А теперь, про Тиелим. Здесь мнение расходится. Есть самое строгое мнение, что Тиелим до полуночи нельзя читать от «Заход солнца». А есть такие, которые считают, что если я читаю этот Тиелим не для того, чтобы там понять какой-то аспект там глубокий истории, а для того, чтобы я просто не знаю, как молиться, я беру Тиелим и этими словами передаю свою молитву, то тогда это становится не изучением Торы, а это просто молитва, а молитва, для нее нет никакого времени. Ну, опять же, это почему мы читаем тиелим вот, за здоровье? Мы могли сами помолиться, но мы не знаем, какими словами лучше всего попросить. Поэтому мы берем тиелим, который молился царь Давид и еще там десяток праведников. А все они говорят, что в наше время можно полносуточно перелиться, чтобы пришли в Кирову. А вот. Да, Возможно. Скажите, пожалуйста, я, я просто знаю, что очень часто бывают уроки именно вечером. И, вот, и Торы. Ну, тора. если это устная Тора. устная, это же Талмут имеется. Ну, ну, нет, да, Талмуд я, и Мидрашы. Не не а, а, да. Нет, я имею не в виду Хумаш. Хумаш, ну вот здесь они, я, я как бы в Аризаль и многие другие Все, футболисты говорят, что ночью письменную Тору нельзя учить. И поэтому даже рекомендуют даже прям те, кто против того, чтобы изучать э, тилим, рекомендуют Перикшира читать, потому что там. Оно действительно собрано как молитва. Следующее это. Э, нет, Перекшира это отдельное. Перек да. Следующее время это рацион, вам всем известно. Это с 1 илуля до Йом Кипура. Это дни Тшувы. Э, действительно, это время благоприятное для раскаяния. И раскаяние в это время лучше всего принимается. Mm -hmm. С 1 июля до Йомтипора. Десять дней не десять. Это сорок дней у нас. Да, сорок дней. Да. Пророки это относится Нет, это тоже Вот смотрите, в храме синагоги я хожу на Шесть часов двора, семь часов, ну, обычно, либо это недельные главы бывают, либо вот сейчас пророка. Ну, я не знаю, может быть, и они как бы не обращают внимания на эту ну, кабалу, да, но... Нет, отлично. Да, вот, следующее, после даем отдаем кипурец, мы и так знаем, поэтому мы молимся 27-й Тиелин. Каждый день. А в нем как раз-таки тоже содержится -то изложение просьб ко Всевышнему. Следующая, как бы, это уже часть, это 10 дней раскаяния, там наиболее строгие дни. И uh, здесь мы делаем ташлих. Есть такие мнения, что можно делать ташлих не только в первый день Рошана, но и все девять дней даем типура. Ташлих можно, а есть мнение, что можно, кто не сделал в первый день Рошана, может сделать восьмого тишрея uh, ташлих. Uh, и там рекомендуется такая вещь, uh, есть uh, значит, источник, в котором говорится, что во время ташлиха должен человек сказать, да будет это, uh, будет это время, это рацион. Да. То есть чтобы во время тошли Нет, это это там не написано, это рекомендуют как бы сверх, как с гулум. Да. Следующее это какой у нас 13? Ташлих? Нет, все делают. У нас когда идет описание ташлиха, там написано, что и мужчины, и женщины приходят, Отлично. Так вот, следующий, тринадцатый, это рацион, это Беркат Кааним. Благословение коина. Значит, самое благоприятное время для Беркат Кааним, это для того, чтобы отменить плохой сон. Это вы знаете, да? Да. да. То есть, если человек видел плохой сон, он должен прийти в синагогу, и во время Беркат Кааним, Попросить, прочесть молитву, либо своим словами попросить Всевышний, чтобы он отменил этот сон, чтобы этот сон никогда не исполнился, а исполнился наоборот, только на хороший. У нас в это знает. У нас в это знает. У нас есть Деркат они благодаря Сатабрамовичу. И все знают, что в Сидоре прямо это место... Вот, да. Соответственно, это раз. А во-вторых, сейчас... Сейчас, сейчас, сейчас... Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас Природачу. Природачу. Угу. Ну, если, допустим, про чтобы отменить плохой сон, если нет коинов, то можно сделать атават-халом, это прийти, то есть мужчина идет к трем друзьям, женщина идет к трем своим подругам. И она говорит: может быть, читали этот атават Халом? нет? Читали. Приходит человек и говорит им: Я видел хороший сон. И они отвечают хороший сон видел ты хороший сон видел три раза он отвечает и ведь семь раз на тебя постановили на небесах и все семь раз были к добру то есть даже не обязательно сон рассказывать а, как бы это пожелание от надо друзей сказать, я видел хороший сон. да есть. конечно хороший сон нельзя, нельзя. нельзя. любой вот да как отменить плохой сон Пустите, к трем, людям надо? К трем. Скажите, пожалуйста, а О плохом сне, смотрите, есть как бы несколько вариантов. Значит, первый – это, это коином, коинов нет, а тават холом. И тогда есть пост, он даже шо хонарухи, пост Таанит холом называется. Пост да. То есть для этого делается пост на один день, следующий, потому что если вы день это пропустили, то уже смысла никакого нет. И дать знаку. Вот, вот обычно так это тоже ждет. И три варианта. Там даже кост на конкретные сны. То есть приводится там, если ты увидел разрушение храма. Нет, там, значит, они такие, если зуб выпал, если обрушилась крыша у человека, да, и стена или крыша, обрушился дом. Вот. Такие вещи. Ну, вообще, на самом деле, лучше поститься. То есть, на самом деле, многие говорят, что если... А, а, там, значит, в Талмуде, в трактате Брахот, говорится, что если человек видел себя с женщиной красивой, которую до этого не знал, накануне о ней не думал, и тогда вот этот сон что-то означает. А если он с ней до этого встретился, то это просто вот ну, под впечатлением он остался, и, и ему приснилось это все так вот следующее следующее это 7 дней после 7 а, дней песок шини и 7 дней после ну вместе с песок шини 7 дней и песок шини который а, в это время открываются врата на небесах а, и а, в чем особенность песок шини если мы знаем что песок во время первого песаха человек если он был в туме то он не может если человек был в Туме, то он не может есть песах в, в, в Нисане, который песах. Но а, и для него Всевышний дает как бы второй шанс, это песах Шини во время Ияра. Соответственно, а, это время, как, когда Всевышний сам вот нам дает знать, что в это время он идет нам на уступки. Поэтому он нам дает второй шанс. Дальше. То есть хорошо молиться? Хорошо молиться, это рацион все дни, да. Дальше, это седьмой день Песоха тоже, это рацион, и шестнадцатый, значит, из этих седьмой, Емтов, который. А, ну а это ёмтоф Шийни, у нас будет именно седьмой. Седьмой. Дальше шестнадцатый пункт он называет известное время. Что такое известное время? Это как раз то, что я говорил в Дни Айсахар когда человек а, что-то сказал, это исполнилось, так вот это и было известное время. То есть, оно, оно называется известное, на самом деле оно неизвестное. Да, он испол... Но у, этой, у этого известного времени есть ряд ну, минусов. На самом деле, по поводу определения этого известного времени, мы знаем, что Белам умел определять это известное время. Вот. И... А... Если человек сказал в это из, в известное время что-то и это исполнилось, то исполняется это как правило в том виде, как не, не всегда в хорошем виде, в каком это э, удобно человеку. То есть оно исполнено, действительно, если сравнить с тем, что он просил и то, что получил, вроде бы то, то, то же самое, но на самом деле человеку этого и, и окажется, ну, это будет хуже, чем э, чем лучше бы не, да, не исполнилось а, Здесь немножко говорится Написано а, В Заре ЗААРе в Человек получил просимое Но это было быстро утрачено Или исполнено с отрицательными последствиями И чтобы человек получил ответ на свои просьбы В Заре написано, что люди Желающие что-то В общем, там пишется такую вещь Что не может человек благословиться В это время Без поддержки коима Здесь нам нужно опять Беркат каним. Вот в чем дело. То есть, если мы видим, что у нас что-то начинает что-то исполняться, но не так, как нам надо, вроде бы так, как мы просили, но не то. Надо во время беркатка каним скорректировать свою просьбу. Ну или в ёмтов. В праздники, праздники тоже можно. Ну понятное дело, тут правда, когда бывает... это же Дар, э, был написан во времена Раби Шимона, Барьё и был, там коинов было целой синагодий коинов. Вот. сейчас тоже есть Коин. Ну, тоже подойдет, потому что тут же не сказано, как он, не может человек благословиться вот от этого желания, а только при поддержке коина, пусть он пожелает чего-то хорошего. Коин Да, или во время Беркаткоин. Нет, это речь только о коине. Вот, и это вот как раз известное время, так называемое. Мы теперь его связали с другим временем, от Беркат ним, и это время, значит, теперь дальше. Последний 17. Да, вот это еду, она так как-то. Это еда им. Вот. Дальше. Последний в списке Рошаши это понедельник и четверг. В понедельник и четверг тоже, конечно, было бы странно, почему понедельник и четверг. А там у меня нет ничего писать. А, вот здесь деньги? А там уже кончились листы? да. Сейчас, мы, может быть, найдем где-нибудь. А можно с организм просто вот этот лист? Да, он чистый, чистый. А следующий лист? следующий чистый. Да. Ну, мы, ну, мы, не мы вот знаем, как у нас располагается спироны, да? Петр, вина, Бина, Хесод, Гура, Циферид, И у нас вот эти шесть, вот эти семь спирот они соответствуют дням недели. Хесод – воскресенье. Значит, бура, понедельник, значит, вторник, среда, четверг, пятница и суббота. А что там дальше, что, что у нас? второй, второй, второй, второй, второй, второй, второй, второй, второй, вот смотрите он что последний говорит что понедельник и четверг это время отрацов а это левая сторона время суда то есть сторона суда а... как такое может быть а... у нас время суда мы не можем, как я говорил, учить стору письменную в, в вечернее время когда ночь, но в минху а мы можем еще. Еще учить. И вот понедельник и четверг это э, время перед ми, то, Время чтения Тора. Это время это рацион. Да, и вот был такой случай с Любавическим Рэйби. Его Бармитство, со вторым Любавическим Рэйби. Его Бармицу выпал четверг недельной главы Тальдот. И его не вызвали к Торе, не сделали ему Бармицу. Потому что отец хотел, чтобы он был вызван Минху Шабата. То есть ему не понравился вот этот, этот рацион, и он захотел э, другой этот рацион. Однако есть мнение, что время чтения Тора в понедельник и четверг, оно даже предпочтительнее чтение Тора в Минху, в Шабате. То есть вот тут как бы споры, и нужно пробовать и там, и там. И, э, значит, есть книжка такая, «Таами Минхагим», как бы вкус обычаев это означает. И там есть молитва для вот именно для эторацион, которую можно читать во время выноса свитка тор в четверг и понедельник. Надо ее выложить, да. Ну, просто сейчас мы как бы. Мы тут все-таки учиться собрались, а не да. молиться, поэтому давайте. Так, это 17, тоф у нас все. У нас рашаж закончился, но это еще не закончился Значит, если их так быстро. Паршата кида, карбонот это тоже время благоприятное. И значит, про Паршата Кида я ничего не могу сказать. Просто само, сама ситуация, когда мы ее читаем, там обернулась хорошо для Авраама во время киды. И как бы мы тоже хотим, чтобы у нас тоже все перевернулось. А вот с Карбонот, тут как бы более сложное объяснение, не сложное, но интересное объяснение. Значит, когда был храм, человек, если он. Попал в тюрьму, не дай бог. Либо он а, тяжело болел, не дай бог, повыздоровел. Или, если он уехал за, за морское путешествие и вернулся, он обязан был принести карбан туда в храме. Да, значит, он приносил а, животное и 4 корзины лепешек. В каждой корзине по 10 разных видов лепешек. Туда это жертва Шламим. Шламим – это такая жертва, которую хозяин съедал практически всю сам отдавал немного коину, внутренности сжигались на жертвеньке, а большой кусок мяса вот этот он забирал себе. Но если обычный шламим жертвы, которые там праздничные, у них можно их есть три, на, до третьего дня, то у тады ее нельзя было оставлять до следующего дня. То есть у нее как очень маленький был. Что это означает практически? Это означает, что человек, если вот он когда резал простой шламим, приносил, он знал, что значит, может сегодня, завтра и еще ночью потом есть. А, и он э, ел своей семьей размеренным темпом. Если он знал, что у него срок ограничения, он звал себе гостей, чтобы как можно быстрее ее съесть, и ничего не оставалось от них, чтобы она не испортилась. Так вот, когда человек приносил туда, он устраивал трапезу, и во время этой трапезы он читал Мизмуры туда. Вот, знаете, Да. Вот. И в наше время значит если человек выходит из тюрьмы или исцеляется от тяжелой болезни он тоже должен там в течение короткого времени устроить позвать друзей и устроить трапезу а Итак, ну смотрите это обычно 30 дней то есть он в течение 30 дней должен устроить эту трапезу да это заповедные мицва и у нас значит все присоединившиеся к этой заповедной мецве они э, с, э, могут у Всевышнего что-то попросить. Мы видим, что э, его из тюрьмы как бы и в наше время живыми не все выходят, а от, раньше это еще было проблемой. То есть мы видим, что его таки Всевышний услышал, он вышел из тюрьмы, или его Всевышний услышал, исцелил от тяжелой болезни, его услышал, вернул из-за далекой страны, из небытия откуда-то. И это сейчас время, когда нужно тоже сразу что-то попросить у Всевышнего. Вот. Это то, что касается карбонота. И когда мы... Просите, если вы пир, да, просто так? Ну, это трапеза, которую да. И, во-первых, мы делаем приятный человеку, потому что когда э, человек, даже если болел, не в тюрьме себя, а просто болел, когда он выздоравливает, ему и так хорошо. А тут еще гости, ему еще лучше будет это. Вот. Питумкторик. Питумакторик. Э, время благоприятное. Здесь, значит... В Заре описывается такая ситуация, что в одном городе был, была эпидемия, и эпидемию ученики Рабишмона Барыхая устранили посредством Петумакторид. Там очень много описывается, но там они обходили этот город, они по четырем углам, в центре там сидели и учились люди. Но, в общем, смысл такой, что Петумакторид пробудил этот рацион для этого города. И действительно Петумакторид задерживает э, болезнь. Вот и э, петумакторит он э, с про носу. М? Почему петумакторит главный про носу? Петумакторит Сидуре есть. А, обычно в, в, в храме, когда Коэн приносил в, это в а, если он приносил воскурение, считал, что он разбогатеет после этого. Вот. а если он два раза подряд делал это, то считай, что он обеднеет наоборот, потому что он забрал долю у, у другого Коина, не дал ему выскуить. А Коин разбогатеет? разбогатеет. И поэтому старались давать это тому, у кого проблемы, чтобы он делал это. Ну, Ты же по не нет, ну это по города, это в городе. Я, может быть, я просто не этой. Сейчас нужно, я боюсь ошибки. Да, есть такая? Да. да. Но я ее, так, может быть, тогда напишу. Это Зуар. Зуар, и э, в книге есть там Кеса Факапурима и серебро Сереброискупающее. Книга, которую написал э, ученик Аризаля. Там прям как раз-таки весь этот порядок Здесь приводится. И там, э, помимо... Питум акторит, приводится тейлим, причем там какие-то нужно читать прямо, которые наоборот нужно читать там... Нам... Э, сделаю, да, это я сделаю. Дальше. Следующий это э, День праведника, Йорцайт праведника, это тоже... Это тоже э, э, э, э, потому что считается, что праведник в день своей смерти он ну, спускается в этот мир, и мы можем присоединить к его душе нашу просьбу. Нужно за него дать. Да. Да. Можно вопрос? Почти вечером, когда или все-таки днем? Смотрите, если вы имеете в виду, что смотрите, обычно всегда дают дзадаку, а дзадаку ночью не дают. Поэтому лучше утром. Но свечу зажигать вечером. Свечу зажигаем вечером, а все дзадаку и просьбы лучше делать утром. А, да. Если да? Ты для гайлика, они ну, да. я читал такую вещь, что если бедный пришел и уже это стоит, это то тогда можно дать. Нет, это если для кому-то. А тут свеча. А, тут нет, свечу там. можно, да. да. А, вот, а можно. если... вы не. Да, да, да. Да. Нет, нет, лучше утром это делать. И причем это делают в утром после сутей до земра обычно. Это во время молитвы? Да. А это вообще, говорится, свечу правильно. Лучше тоже утром, я считаю, дать. Дальше. Давайте идем дальше, потому что у нас еще много. Это следующее. Это молитва больного человека. Значит, смотрите, когда человек болен, он, по сути дела, в каждый момент его Всевышний судит. То есть, если мы где-то вот вокруг здания суда, так он прямо на скамье подсудимых и перед Всевышним каждую минуту стоит. И мы можем присоединиться к молитве больного он как бы может от нас записочку всевышнему попросить откуда мы это учим в торе в главе в книге берешит мы знаем что сара выгнала агарь и ишмаэля ишмаэлю там сказал плохо у нее там солнечный удар был или что ну, в общем он у нее очень был было ему плохо он был больно поболял и она значит агарь от него отошла молилась и чтобы не видеть смерть ребенка, и подняла голос, подняла голос, молилась, заплакала, молитва сплачет. И дальше, говорится, и услышал Бог голос отрока. Он ее не услышал, то, что она просила а услышал он его, когда он был больной. И Раши говорит, отсюда мы учим, что молитва больного принимается в первую очередь за других, не за себя. За себя у него есть какие-то свои причины на то, чтобы ему болеть. Но он может в это время... Пока он стоит перед Всевышним на суде, он может э, попросить за кого-то, и если мы через Ангела, через Секретариат, через все инстанции, то здесь он сразу Всевышнего просит. Э, э, уже... так, дальше, да, какой вопрос? Ну, вот, допустим, это смертельно больной человек, должен быть, или? Это, это должен не быть не больной. тяжело больной человек, ради которого можно нарушить Шаббат, mm -hmm. вот такой тяжело больной человек. Дальше. Значит, нет, он может, может молиться за себя, просто и если он, когда он молится за себя, Всевышний может не слышать его молитву, ввиду того, что у него есть еще какие-то неисправленные вещи в его жизни. Да? Он еще не раскаялся, он еще много ничего-то не сделал. Вот. И его болезнь, она его подбуждает к этому. Но другие-то как бы, в этот момент не судятся, и, но он стоит перед Всевышним, он может за других попросить, и молитва дойдет быстрее. Так, нужно ему, или просто Можно просто попросить, да. И дать. Можно закудать. Дальше. Раф Авраам Свиклугер самым благоприятным временем называет третью трапезу шабата. Но это, по сути дела, то же время либо Мин, Хоша, ну то есть очень близкое к этому время. И вот он же говорит, теперь мы хотим, давайте узнаем, как, значит, я говорил, что желание наше должно быть правильным, Твоя цифра, на Хон, закаям, Вахув, Выхови и так далее. 15 вариантов у 15 свойств должно быть у нашего желания. Но Раф в Викру говорит такую вещь, что желание исполнится, если оно простое. То есть, когда мы не усложняем чего-то, а просим довольно. Просто и понятно, что было всем понятно. То есть это должно быть самое простое желание. Он называет это таким что какое желание можно назвать правильным. Какой правильный? И какая просьба исполнится наилучшим образом? Это э, простое желание и имеющее определенные границы. Вот, вот такая вещь. И э, на чем это обосновывать? Мы говорили, что у нас э, 9 час, девятый день – это сфера хохма. А сфера хохма в четырехбуквенном имени – это код, точечка на вершине буквы «Ют». Точка. Вот это желание, она точка, она самая простая фигура – точка. И она имеет определенные границы. Вот наше желание должно быть как маленькая точка, небольшой список там, а вот именно как точка. Тогда оно будет большей вероятности исполнено. Если оно желание такое длинное какое-то сложное, то он говорит, что обилие масла гасит светильник. Такое желание оно идет нам во вред, когда мы просим много, непонятно чего, чего сами даже не понимаем. Оно не простое желание, мы его сами не можем понять Оно нам пойдет не во вред Это обилие масла гасит светильник а если это, желания, там, людей, ну, возможно, но оно у каждой желания Должно быть конкретное, конкретное Простое и понятное Всем Да Так э, Про, значит, я хотел Сказать еще вот так У нас по времени еще полчаса если у нас есть этот рацион, есть время неблагоприятное, это я говорил, когда белеет гребешок петуха. И про неблагоприятное время мы знаем из Торы. В в главе Ваикра написано, сказал Аше Моше, скажи Арону, брату твоему, чтобы не во всякое время входил в святилище за завесу, чтобы, чтобы он не умер. То есть не во всякое время. Это означает, что есть время, когда ему категорически туда заходить нельзя. И тогда будут неблагоприятные последствия. Значит, Но, к сожалению, и к счастью, может быть, мы не знаем, какие это времена. Вот мы назвали били... это гребешок у петуха и это мецахама, восход солнца. Так, дальше теперь мы перейдем к такому вопросу, как, по какому времени это рацион по московскому, по израильскому, еще по какому-то. ли Авраам очень категорично говорит, что все время должно быть согласовано с со временем земли Израиля, и все. То есть, если полночь там, у нас это может быть и не полночь, мы должны на это ориентироваться. Однако вот Хаббатский этот, Шулхан Ару Хараф пишет, что нет, этот рацион раскрывается в соответствии со временем того места, где мы находимся. А вот я овец, говорит, что вне земли Израиля вообще нет татрацу. Поэтому вы можете даже не смотреть на календари. Но нам самое удобное мнение, это мнение Шелхана Рухараф, хаббатского рэбби, который говорит, что в каждое время, ну а на самом деле и так и есть, потому что... Да, мы молимся, мы-то молимся, там, утренние молитвы, вечерние по нашему времени, а не по израильскому времени. Вот. Дальше. Если у нас есть там этот рацион в определенные моменты дня, то есть вообще целые месяца, которые ну, обладают неким более возвышенным потенциалом. Например, Аризави, он говорит, все месяца разделены на три группы. Значит, Адар, Нисан и Яр, Сиван это времена благоприятные. Тому, Сав, Тевит и Шват это дни, в месяцы, в которых суд ластвует. И Лульки, Шрейх и Шван и Кислеф это когда суд подвешен, он может и так, и так. Действительно, вы лули в, в тишерей, мы делаем чуву. Если чува сделана правильно, у нас будет все хорошо. Если нет, все плохо. Вот это суд это тамус, а в тевет и шват. И как раз-таки вот в тевет и шват запрещено резать гусей. Ага. Вот. Гусей, значит, потому что ну, человек не ведет на себя а, неприятности. А... Он обычно железо Ну, и, и там есть такая сгла, что если он зарезал, он должен съесть его сердце. Съесть его? Сердце. сердце. Да. А? Кто тот, кто зарезал. Теперь первые 14 15 дней месяца, когда Луна растет, это время это рацион. Тоже. Дальше. Дни недели у нас первый, третий. Четвертый, шестой, первый, третий, четвертый, шестой шаббат это я трацион. А второй и пятый они дни суда. Ну, это мнение такое, что это дни суда. И мы действительно вот э, днем должны прочитать Тору, чтобы вот сластить суд таким образом. да да. Так, сейчас я хотел. Хочу... Да, есть такой этот момент, правильно. Так, сейчас я найду. Их забыл. Придется рисовать. Значит, есть в книге «Отцов и шарим советы прямодушных который говорит, что шаббат это время благоприятное для подчинения своего яцрара. И выводит он такую вещь. Вот у нас есть шаббат. Да? Шаббат. Вот так она пишется. Есть шрифт Акбаш, вы знаете, да? Есть шрифт Айкбеха, а есть шрифт Авга. Это когда у нас Алиф меняется на Б. Имя e у нас меняется на дальше. То есть плюс один, как бы следующая буква. Так вот, если мы проделаем то же самое со словом шаббат, мы увидим слово... Так, так сейчас наш так. это, это, а, это тогда, да? а я неправильно я неправильно написал значит ну, у нас напишем вот так снизу вверх значит теперь будем здесь у нас жим здесь у нас ареф и здесь у нас рыж у нас получился сеор сеор это закваска Обычно в Песах мы говорим, яцерора это хамец внутри нас, да, а Сиор это дрожжи, которые делают хамец. А волосы. Это там через айн. А, вот. Этот Сиор это то есть, самая сущность Яцера. И мы видим, что у нас Шаббат растет, буковки вверх идут, а Сеор – вниз идет, Шаббат растет, Сеор убывает. И, значит, в шаббат мы можем побороться, то есть тот, кто имеет какие-то нехорошие привычки это самое время для борьбы с ними потому что это время очень благоприятное вот дальше, персональный трацион, не едаем когда мы делаем, мы можем пробудить больше воды выливать, тем самым ну, может быть это не такую большую силу оказывать, но тем не менее оно э, должно работать. Время зажигания шаббат, э, шаббатных свечей я уже говорил, это время для молитва за детей. Дальше. Время чтения Паршат Шкалим. Благоприятное время для молитв о здоровье и долголетии. И во время, значит, это и чтение этой главы, Мидраштанхуму говорит, нужно стоять. Вот. Шкалим. Шкалим. Паршат, Шкалим. Да. Паршат Шкалим. Дальше. Исполнение заповеди тоже э, есть. Когда можно пробудить от отродцом, то есть э, э, исполняем заповедь, увеличиваем свою заслугу, и наша молитва более приятна в глазах Господа. Значит, однако, есть правило: Нельзя выполнять эти, заповеди охапкой, так называемо. Что значит выполнять заповеди охапкой? Во времена храма, например, когда была, значит, если женщину подрезав, подозревал муж в измене, он ее ввел коину и поил горькой водой. Так вот нельзя было за раз двух женщин. Поите, это называется выполнять заповедь капкой. Он себе экономит время и сразу для двоих что-то сделает. Дальше. Или, например, есть заповедь посещать больного. И у нас есть заповедь была в Пурим давать подарки друзьям. И вот я, у меня есть заповедь посещать больного в первые три дня, когда я узнала его болезнь. Но я знаю, что у меня через четыре дня Пурим, и я так в любом случае к нему пойду, и я заодно уж там это... приурочу. Так делать нельзя. Нужно... Выполнить эту заповедь как можно быстрее, а в Курим уже ту заповедь, которая наступила. Но, если два человека учила разный там или одинаковый трактат Талмуда, разный трактат Талмуда, и у них закончили в один день, они каждый обязан сделать заповедную трапезу. Вот как больной исцелившийся, также и тот, кто закончил Сиюм Масехет. Они могут объединиться, это не считается заповедь в Ахапке. И такая трапеза, она побуждает двойной атрацион. В, в два раза больше. Если два человека объединились для этого. Если есть официальный да. объект, несколько братителей мы делаем одно объединение. То же самое, да. Дальше. Восрей <coughs> Лагефан. Книжка такая есть. да, Написано, что молитва, сказанная в этрацион, исполняется. И если человек написал себе камею и носит ее на себе, ну это в... ну, может заказал, но это молитва, в которую он просит какую-то просьбу. То, э, так как он ее, вот этот камеи, он считает разновидностью молитвы, и которая произносится как бы постоянно, и человек не знает, когда это рацион, но он ее всегда носит с собой, и этот момент попадает в этот рацион, поэтому э, э, камея может помогать. Но однако он сам пишет, что молитва человека, знающего этот рацион, она действует лучше, чем носить коме, которая случайно попадет в этот, этот рацион. Дальше. Что у нас еще есть? Про свиток которые я вам сказал, что его нет, нет этот рацион. Дальше. Такой момент. Значит, есть интересная вещь, в Хохматнефиш приводит такая вещь, что, а, вот мы про сны заговорили, я хочу тоже это уж как бы привязать к этому а, он пишет такую вещь, что а, если человек видел сон в первый день месяца, все, что он видел во сне, превращается для него наоборот, исполняется для него наоборот. Первый день, первого числа месяца. Соответственно, если он видел там, хорошо, это будет плохо, и плохо – это хорошо. То есть это день, обладающий определенным желанием, но с переворачиванием до, ровно счетом наоборот. Второй и третий дни месяца, он говорит, что в этих знаках нет истины, и не стоит на них обращать внимание. То есть эти дни, именно этот рацион для сна вообще не имеет никакой силы. То есть у них нет ни этот рацион, ни с положительным знаком, ни с отрицательным четвертый и пятый а, они говорят что неважно что ты видел это все должны столкнуться к добру вот так он говорит шестой день месяца что он исполняется так как был показан вот как видел так он должен исполняться. вот но ну, он приводит на все 30 я все 30 пока не буду я немножко другие сейчас прочитаю да, давайте сна. да а тему тему я у меня есть правда описание дней месяца всех 30 просто не простые а про жизнь нашу я сейчас мы начнем да, но мы про сгулу, я же вам говорил, что есть сгула, как сломать э, эти 15 ключей одной отмычкой У нас э, Всевышний, что он в Торе говорит? Он говорит, э, там, читай шма, да? он говорит, не ешь что, то есть он делай, он, он нам что-то повелевает Отлично, это воля Всевышнего, воля рацион. это его желание Воля Всевышнего исполняется всегда, вот он захотел, и это стало Значит, как нам сделать, чтобы наше? Значит, мы должны присоединить свое желание, свое желание к желанию Всевышнего. И мы говорим, ну, не дай Бог, болит рука у кого-то. И мы говорим, Всевышний, я обязан давать заповедь сдохи, и мне для этого нужна рука. Из чего? Да, <связь> я, это не для этого, я присоединяю эту руку к заповеди. Дальше, э, там глаза для того, чтобы читать Тору, там э, звук э, уши, чтобы слышать шафар. Такие вещи есть, например, такие вещи, например, но ну, мы не можем сказать, для чего мне нужны почки, да? Ну сложно, на для чего? Может быть, нет, но у нас написано <соспитание> в теле, на самом деле. Почте, Со да? они, они дают советы. Всевышний, <соспитание> ты, ты сам говоришь, почки дают советы, а если у меня не будет там больные почки, они не будут давать советы. Правильно, то есть как бы. Если будет, ну, маленькая они не будут... ну, в общем, тут нужно как бы. «Тут то... То, да, Почки и... дают советы. То есть э, дальше. И теперь давайте вот прям быстро... Если одна света, да <свят> Так, так, так, так. Есть книга, называется Нефлауд Массех, да, Чудесные твои дела. Он говорит, что была такая древняя книга, <свят> откуда он, собственно говоря, автор это все переписал. И он приводит 30 дней всех, в которые э, со свойствами этого дня. Благоприятный он, неблагоприятный. В первый день он говорит, в этот день рождены, созданы Адам и Хава. Очень хороший день. Рожденный в этот день будет процветать и подниматься. Для больного в этот день есть гула делать подъем нефиш и увеличить сдаку перед молитвой Минха. Для лишенного сыновей в этот день пусть молится и будет принята молитва его. Чтение Тилим очень помогает в этот день, и, несомненно, услышан будет в этот день, кто делает так. Это про первый день. Второй день. Рож Ходыш. Ну, иногда, да. Кстати, самое что интересное про. Да, Рош Ходыш благоприятный день. И почему он благоприятный? Он вообще не важен, у нас понедельник, будет четверг или еще что-то. У нас, обратите внимание, весь месяц у нас либо 29, либо 30 дней, да? И если у нас 30 дней, это 2 рожходыша, 29, 1 рожходыш. Что мы имеем? Мы имеем 4 целых недели и плюс рожходыш. То есть он как бы сделан дополнительным, он вов... в... вне системы как бы. И поэтому во вне системы мы можем к Всевышнему обратиться. Второй день предназначен для того, чтобы желать больному добра и полного исцеления. Такой вот это вот сила этого дня для исцеления. Третий день. Если кто заболел в этот день, не дай Бог, дай дидоку, с вас со своими возможностями и встанешь от болезни своей. И прими на себя сделать какую-то редкую заповедь, когда выздоровеешь. М? Вот. Четвертый день хорош для любой вещи, женившийся в этот день будет ему добрая судьба. Добрый знак будет радоваться с женой, рожден... а рож... Но, рожденные дети требуют особого охранения. Вот так вот. Есть, для... вот. Пятый день предназначен для раскаяния. Шестой предназначен для чтения и добрых пожеланий. Седьмой гула увеличивать знаку. Седьмой день месяц, седьмое число, скажем так. Рожденный в этот день будет жить долго. Значит, на седьмой день месяца связан с просьбами о долголетии. Восьмой день хорош во всех аспектах. В этот день родился Митушилах. И есть великая сгула в этот день для того, кто в беде, например, лишен сыновей, у него нет денег. Пусть семь раз перед молитвой Минха прочитает главу Акидат и три раза Петум Акидат Ицхак, и три раза Петум И после этого пусть молит молится Минху и просит в ней просьбу. И... День, да? да? Это восьмой а, день. Седьмой. Имеется в виду, пусть в молитве просит, изложит просьбу, это в молитве Шмаку Лейну. Есть такая сгулая, не знаю, я ее где-то, не знаю, откуда она взялась, но когда мы читаем Шма, Шмаку Лейну, услышь молитву мою, дальше потом излагаем просьбу, там есть ставка да, в молитве, и потом мы говорим, нет, мы говорим, идти. Мы, мы говорим там, ибо ты слышишь молитву потом. А, это ваните, да? Да. И говорите была такая, даже если мы молимся вообще не шепотом, нужно вот эти киата. Киаташумеа. Киаташуме от фила. Нужно сказать ее громко. Мы, То есть изложили просьбы и громко. Киаташуме от фила. Вот. Дальше. Девятый день. Успешен для воспитания детей. И. Время молитвы, благоприятные утренние часы. Десятый день добрый для строительства, для учебы и для суда. Рожденный в этот день будет долголетен, в этот день ног стал строить свой ковчег. Одиннадцатый день – это сгула устраивать трапезу для, для того, чтобы... У кого нет детей, они должны устроить трапезу в одиннадцатый день э, месяца. Это сгула для того, чтобы у семьи было, были дети Дальше В 12 день месяца Успешен для полевых работ Больной получит хорошие новости А тот человек, который погрузится в этот день И будет поститься Воззовет к Всевышнему ответят ему Это 12 день месяца 12 день месяца 13-й день месяца написано, что а тот, кто учит в этот день книгу, перешит, э, ну, это ему добрый знак. И если придет в этот день тебе гость, то это знак, что отменено на тебя злое постановление. А кто 13-го родился, 13 родился, не написано. Не написано. Но говорят, что в этот день лучше охранять себя от стрижки. То есть не стричься в этот а день. Значит, Источник называется книга Нифлаут Моасеха, книга и там ä, приводятся такие вещи. Дальше. Четырнадцатый день. Мы будем все читать или Да? Четырнадцатый да? да, да, да, да. день. Он хорош для всякого аспекта и в этот день но благословил своих сыновей. Он для любого дела хороший. и в этот день но благословил своих сыновей в этот день это четырнадцатый день. И поэтому в этот день, тот, кто родился в этот день, четырнадцатого, не тринадцатого, к сожалению, <сёк> да, он будет праведным человеком. Дни его будут долгими, он будет успешен, и чтобы привлечь к себе как бы ну, этот рацион в этот день, хорошо изучать книгу Дворим и пятый раздел книги Терри. это по еврейскому Это по еврейскому календарю, по по по по по календарю да. да. Так, пятнадцатый день. Значит, нужно остерегаться в этот день, избегать ссор, потому что в 15-й день были разделены строители башни. Это было пятнадцатого числа месяца. Вот, и намек о том, что хорошо учить трактат Сука в этот день содержится в книге Тейлим. Там написано так: ты прячешь их в укрытии лица своего от козни людских, скрываешь ты их в суке от раздоров словесных. То есть в этот день нужно избегать ссор и хорошо изучить Трактат Сука или Аллахов Сука. Вот. И, и тут Да, это, цели, это как, как раз-таки есть. С гула ходить на могилу праведности Либо это рожьходы, шли в 15 день месяца Либо в Да. Дальше, 16 день День предназначен для привлечения большой удачи во всех делах И это достигается посредством изучения книги в экран Тот, кто болеет в этот день, не дай бог, быстро встанет от болезни своей А тот, кто родился в этот день, будет добрым человеком Хорошо в этот день ставить хупу молодожену это пятнадцатый день, значит, а шестнадцатый, семнадцатый да, день. Хорошо в этот день читать 613 заповедей и добавить к ним еще семь заповедей дней Ноах, и будет это гематрия слова кетер, и это сгула этой учебы в том, чтобы разорвать злые приговоры и суды. Восемнадцатый день хороший для того, чтобы идти в путешествие, как на море, так и на суше. Для рожденного в этот день будет добрый знак и в этот день родился яков авину 18 числа и предназначен этот день чтобы учить книгу Шафтим, для того чтобы появился как бы ну это рацион девятнадцатый день хорош для всякой вещи всякой работы и будет извещен в этот день больной добрыми вестями то есть я так понимаю когда пишут где-то что больной будет извещен добрыми вестями хорошо в этот день сдать анализы или сходить к врачу на осмотр, ну то есть что-то, чтобы что, условно говоря, смотрите, человек болел, ходил к врачу, он все это видел, врач он тоже человек, он может ошибаться, и в этот день он может что-то увидеть что-то вспомнить, чтобы у нас значит другое. Поэтому, когда я вот всегда читаю, там, больной будет извещен хорошими вестями, это не значит что ему там поздравление какое-то скажут. Это означает, что ему дадут такой совет, который действительно подействует. Это не значит, что он помолится и исцелится, но ему, но, э... может так, да. а может быть и так, но добрый совет да. однозначно будет. Да. Так, это в этот день родился, а, женился Ицхак Авину на рифке, и знак для этого дня из слов приди невеста бой кала бой равно 19 девятнадцатого невеста это значит девятнадцатого была похупан. рожденный в этот день будет красивым день этот предназначен для молитвы и чтения тейлим вместе с главой акидата цхаб. это пробуждает это рацион на три дня причем то есть если человек помолился, у него три дня будет. Да. Акида Печа это в Шахарит мы читаем. Когда Авраам встал, взял Эцхак и Итилим день... надо еще. Там написано так: в день этот предназначен для молитвы и если собрались люди для чтения Итилим вместе с главой Ти-цхак, будет молитва. Их принято, и помощь Ашема будет в течение придет три дня будет приходить помощь Ашема. А, ну это уже как по пассивом, я не знаю, как тут. А как будто бы сейчас другая совсем параша, парашат шагов. Ну, минуточку, и что? Мы же читаем ее и. Сейчас послезавтра да. будет 19-й день. И сейчас парашат была Саапа, сейчас Парашат. Вот смотрите, у нас Акидаты Цхак мы и так каждый день ее читаем, каждый день, и утром, и, и в будни, и в, и в шабах. Она как напоминание, потому что вообще одна из заслуг Акидаты Цхак, это одна из заслуг, благодаря которой евреи удостоились получить Тору. Вот, поэтому мы должны об этом помнить всегда. Нет, один день раз дни? надо прочитать. <свят> один. Нет, это на три дня надеюсь. А, нет, нет. Так. Рас... Рас... Рас... А может сейчас... Потом. А, сейчас только Эль. я прочитаю и потом. Двадцатый <свят> день хорош для всякой вещи и предназначен для того, чтобы давать в него знаку. И это знак, значит, слово рука, рука своя, то есть знак для руки, своей едо, имеет Диматрию двадцать. И хорошо устраивать в этот день трапезу для Талмидей хахамим, получать благословение от них, потому что в этот день благословил Ицхак Якова. Это как раз когда Яков переоделся, но тут, на самом деле, смотрите, это 20-й день. По разным источникам это было либо в Песах, в Эре в Песах, потому что Ицхак позвал Исава позвал, чтобы он принес животное для Карпан-Песа. А в Зааре написано, что это был Рошашана. Потому что говорится, что в этот день Ицхак садится на престол суда и зовет себе Исава и просит наловить мне дичи. И что значит? Это означает, что в этот день Всевышний, как мера суда, зовет Сатана, чтобы сатан ходил и ловил, и приносил ему неблагонадежных людей, как, вот, как дичь. Вот. И, значит, 21 день. В этот день нельзя вступать в споры. И гнев в этот день вредит особенно. И есть в этот день один час, один час, который абсолютно нехорош. Это очень плохой день, в 20. Мы не знаем, когда этот час, на самом деле. Но опять же, это известное время, так называемое. И чтобы защититься от него, читаем Акидат Исхак, Петумактория и отрывок о зажигании миноры. Это в 21 день. 22-й день хорош для всякой вещи и знак для него в Куэлях написано «День добрый, будь добрым». Это значит боем Това Ебатов». И «Това» имеет гематрию 20. 20-й число боем 20 -й, 20», 20-й день «Будь добрым». И это означает, что в этот день все хорошо, на самом деле. Очень хороший день. В этот день родился Йосеф. 22-й Да. Но в других источниках говорится, что Иосиф родился 11 числа, а не 22 -го. Но Вот по этому мнению он родился 22 числа 23 день, это добрый день, в нем родился Беньямин И в этот день изучают и э, Потому что написано в Тилиме и Тору изучают днем и ночью Это Тилим 1-2 Частлив человек, который не ходит и, и, и Тору он изучает день и ночью да. ну вот по этой книге он родился 23 -го. возможно вот здесь он они говорят что в этот день родился Бениамин. не по знаю может тут вот я не знаю они так пишут гематрия слово изучает равна 23 сгула для тех у кого нет сыновей учить книгу Шмуэля и молиться всевышнему он им ответит да, значит, Двадцать четвертый день Хранит, пускай себя человек от всякой вещи То есть это день опасности И знак для этого написан в телем 74 Да не возвратиться угнетенный пристыженным Дах Угнетенный дах равно 24 И в этот день нужно особо остерегаться э, Любых вещей, особенно злого начала И единственный вариант это дать дзадаку Двадцать пятый день тоже нехороший день в него не рекомендуют начинать какое-то важное дело. А тот, кто вынужден начать какую-то вещь, пусть читает 4 раздел Тиелим и книгу и 119 главу Тиелим по буквам своего имени. Вот. 26 -е. это хороший день для любой работы. Сгула в этот день читать книгу пророка Ионы. Потому что читаем мы ее на автору Юм Кипур. Когда в Емкипур это милосердный суд у нас в Емкипур. Роша Шана это судворовый суд. Йом Кипур милосердный суд. И автора с пророком Йоны это вот кульминация этого дня. И в этот день сгула для облегчения тяжелых родов дать сдаку. Если у кого-то тяжелые роды. У кого-то намечаются роды, чтобы избежать их в этот день дать сдаку. 27-й день. Он написан средний день относительно всякой вещи. Удачлив для молитвы от полудня и далее. И это время благоволения. Это этрацон 27 числа после полудня. 28 и 29 дни одинаковые. И они говорят, этот день хороший для поста, для цдаки, для увеличения учебы, для чтения Тилии. Потому что в дни убывания Луны эти, дни, эти действия приносят пользу. Вот, взяка, учеба, тора, чтение Тогда они будут добрыми. И про 30-й день он ничего не приводит. Наверное, он как расходыш. Как расходыш, да. Вот. Так, у нас по времени, мы время практически даже чуть больше, тут, чем... Давайте, если есть вопросы, задаем вопросы. А поэт рацион я считаю, тема... Изложено очень Спасибо хорошо. Большое. Спасибо. Спасибо. В общем, вирус, и, конечно, можно. В общем, смотрите по поводу <съем> этот рацион, вот вы говорили откопировать, и по поводу дел вот дел Гулим. Я бы хотел просто сделать небольшие брошюрки и, может быть, а в следующий раз я их просто привезу с тем, что да. Да, там есть. А сейчас, скажите, да. Вот теперь... И... Если И... Так, а после да. после полуночи можно учить Да, после полумочи можно учить все. я не видела. Говорят, да, что в это время, если человек увидел буквы, которые начинаются свои, с его имя, то это хороший для него знак будет. Есть такое. Ну, не всегда, особенно в больших синагогах, это не всегда видно, во-первых, эти буквы. Поэтому э, в этот момент можно просто э, это, читать какую-то молитву про себя. То есть когда поднимают мужчины, эти глаза, да. Так, значит, от ксерка первый. с только календарь, и я сейчас откселю и вам дам. Ну, вот давайте, да, потом, а то как-то, нет, а то влез. Я в следующий раз привезу, и будет прямо брошюрка. А? Да, даже брошюрка будет. Скажите, а вот у меня вопрос. Мне как-то один из рельтян, он сказал, правильно, ну, Числа 12 и 24 действительно они связаны и с учениками рабиактива, которые умерли. И это, то есть у него было 12, по, 12 тысяч пар учеников или 24. И это связано с 20 тысяч 24 тысячи евреев, которые умерли из-за греха с женщинами Маава. Что, у нас 12 число, вроде так. А, смотрите, он, как я понимаю, он это основывался на вот именно Рабиативе, но ученики Рабиатива они умирали с 16 Нисана по 18 Яра. Как у нас получается? У нас вот видите, я, я, честно говоря, не понимаю, почему он так сказал, потому что вот если мы восстановим хронологию, у нас нигде эти 24-12 не всплывают. То есть по календарю они умирали с 16-го Ниссана по 18 всё, ага. да. Значит, даже 12-го числа можно делать, допустим, замещать? Вот такие глобальные вопросы. Ну, смотрите, 12 успешен для работы в поле, больной получит хорошие новости. 24-й. я все понял, угу. спасибо. Так. Это не знаю. Так, мы заканчиваем, заканчиваем. да?